Эй, любители психотерапии, добро пожаловать обратно в другое видео. Чувствуете ли вы, что ваша жизнь вошла в колею? Как китайский философ Лао Цзы однажды сказал, следите за своими привычками, они становятся вашим характером. Следите за своим характером, он становится вашей судьбой. Иногда нам просто нужны правильные привычки, чтобы изменить нашу жизнь. С учетом сказанного, вот пять простых, но мощные привычки, которые изменят вас навсегда. Во-первых, работайте в обратном направлении от своих целей. Вы помните, когда в последний раз ставили цели и терпели неудачу? Не волнуйся, мы все были там. Исследование Оксфордского университета показывает лучший способ достичь большой цели – это метод, называемый ВУП, что означает желание, результат, возможность и план. Во-первых, определите сложную цель. Это твое желание. Затем ярко визуализируйте наилучшие результаты от исполнения желания. Затем подумайте о препятствиях, которые стоят между вами и вашим желанием. Наконец, спланируйте небольшие действия для достижения цели и преодолевайте свои препятствия. Исследование, опубликованное в журнале высшего медицинского образования, продемонстрировало, что стратегия ВУП является более эффективным, чем регулярное целеполагание, что обычно слишком расплывчато, чтобы получить результат. Во-вторых, каждый день делай одну вещь, которая тебя пугает. Когда ты в последний раз выходил на улицу, не только ваша зона комфорта, но потом сделал что-то, что, что по-настоящему напугало тебя. Легко придерживаться того, что знакомо, чтобы избежать боли, но жизнь никогда не будет полностью комфортной. Попробуйте нырнуть с головой и принять вызовы. Каждый день стремитесь сделать одну вещь, которая вас пугает. Попробуйте завести светскую беседу с незнакомцем и прыгни с парашютом или пригласи на свидание свою пассию. Используйте возможности, чтобы максимально использовать жизнь. Но, пожалуйста, будьте благоразумны и берегите себя. Номер три. Запомни конец своей жизни. Как часто вы думаете о конце своей жизни? Мы знаем, что это звучит удручающе, но на самом деле это может быть волнующе. Когда вы мысленно застряли в настоящем, задачи кажутся неотложными, ссоры кажутся непреодолимыми, ошибки кажутся невыносимыми, а риски – ужасающими. Вместо этого представьте, что вы находитесь на смертном одре в возрасте 80 или 90 лет, оглядываясь назад на всю свою жизнь. Когда ты вспоминаешь о самых важных моментах всей вашей жизни? Будете ли вы помнить каждую маленькую ссору и ошибку? О чем вы будете сожалеть больше, идти на большой риск или оставаться в безопасности и задаешься вопросом, что могло бы быть? Когда вы думаете о своей жизни с точки зрения будущего, все ваши проблемы становятся намного меньше и ваша цель становится намного яснее. Номер 4. Будь игривым. Жизнь слишком коротка, чтобы быть серьезной. Сколько лучших моментов вашей жизни были полны радости, игра и связь с другими людьми? Вероятно, большинство из них. Сколько из них были полны серьезности, домашние дела и распорядок дня? Вероятно, не так уж много. Все странные причуды, которые делали жизнь радостной в детстве, все еще ваши, чтобы лелеять их в настоящем, если у вас игривый настрой. Мы не предлагаем вам пренебрегать своими обязанностями, но даже это можно превратить в игры. Любая задача может легко превратиться в увлекательный вызов или соревнование, если вам начисляются баллы, и получите вознаграждение в конце за победу. И номер пять. Спи спокойно. После всех предыдущих советов пришло время закончить с чем-то простым. Хорошо выспитесь ночью, и у вас будет хороший день. Ученые рекомендуют около шести-семи часов сна каждую ночь. Еще немного, и ваше психическое благополучие пострадает, даже если вы этого не осознаете. Лишение сна вызывает гормоны стресса, чтобы дестабилизировать ваше настроение, блокируете свою способность решать проблемы и вообще испортит вам день. Может возникнуть соблазн не спать еще один час, но еще один час сна окупится гораздо лучше. Как вы думаете, будете ли вы использовать эти привычки в своей жизни? Дайте нам знать в комментариях ниже и не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео, если вы думаете, что это поможет кому-то другому. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. До следующего раза, друзья. Берегите себя. И спасибо, что посмотрели.